Здравствуйте, зрители моего канала! У многих сейчас возникает вопрос о качестве Powerbank. В этом видео я хотел бы сделать обзор Powerbank Xiaomi 10400 мА и сделать небольшие тесты USB проводов. Вот наш подобный. На нем одет силиконовый чехол, который я купил у другого продавца. Снимем его и посмотрим на наш Powerbank. Он покрыт черной краской, на передней стороне мы видим логотип Mi. Сзади написано Xiaomi.com, это интернет-адрес производителя. Здесь мы видим емкость, здесь 1400 мА и ненужную нам информацию. На верхней поверхности находится кнопка включения, 4 ярких светодиода, показывающих заряд батареи и 2 USB, микро и обычные, для зарядки самого Powerbank и для зарядки от него устройств. В комплекте был вот такой короткий провод, качество его вызывает сомнений и он совершенно не похож на оригинал. Инструкция. Тут указан выходной ток 2,1 А. Проверим, так ли это. Вот этим устройством мы будем замерять напряжение и силу тока. Подключаем телефон комплектным проводом к пауэрбэнку и видим ток 0,43 ампера. Теперь берем провод от оригинальной зарядки для телефона Huawei на 1 ампер. Ток 0,65 ампер. Теперь проверим ток у нашей зарядки Huawei. Зарядка выдает свой 1 А. Проверим оригинальный провод Sony плюс наша зарядка Huawei. выдает 1,4 ампера теперь берем связку провод поддельный как мы считаем сяоми и зарядку вауэйн что у нас получается 0.43 ампер такая длина и такие показатели но наш Powerbank не выдал свои заявленные 2,1 ампера даже с хорошим проводом, разберем, качественная плата и пайка, скотч, но пахнет не оригиналом, заусенцы, западание кнопки, провод. Порвали провод и что видим? Провода медные, но их толщина... Они еле заметны на камере. Китайцы сэкономили. Еще коробка не соответствует фирменному стилю Xiaomi. Вывод, подделка. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь.